Приветствую, дорогие друзья. С вами, как всегда, Тёма, и мы продолжаем играть на вулкан. Ставься на лучшем кино Да, данный слот называется «Фруктовый коктейль». Все ссылочки находятся внизу в описании, либо же в закрепе. А мы начинаем. И сегодня Тёма попытается подняться с 300. Да, блядь, не удивляйтесь, именно с 300. Ставочка наша 54. Что, в принципе, можно, ну, раз 6 крутануть попытаться, да? Ага. Ага А такое себе у нас сначала скажу Окей, окей Четыре раза ставку отбили, замечательно Забираем, забираем, забираем Ну это хуёво, хуёво В плюсе, но маленьком Так, мы, блядь, много капусты Не срубим, не поднимем Окей, окей Уже немножечко лучше Заебись Вижу яблоки, вижу сливы Все замечательно, пол косаря поднимаем Да, дорогие друзья, что еще хотелось бы сказать Что внизу, в описании Находится мой личный промокод По которому Вы можете получить сразу же, блять Бонус 150% при первом вашем пополнении А работает он лишь Перейдя по моей ссылочке На наш любимый проверенный вулкан, на котором я играю И выиграю вместе с вами Активируется он в разделе акции, Так что заходите Пополняйте и начинайте раздеваться, потому что мы уже имеем полторы тысячи. А это весьма нехуёвый результат, скажу я вам. Ебать! Ебать! Три тысячи четыреста. Охуеть! Что это, блядь? Скорее забираем. Ой-ой-ой-ой. Проебался я немножечко, скажу я вам. Так. Надо было ставку поднять. Потому что сейчас, блядь, знаете, могли на бонуску нарваться и по итогу... Было бы весьма досадно, плачевно, что ли, как-то так Окей, начинали мы с трёх ста, я напоминаю И уже имеем 5 классиков Думаю, думаю я получить на сегодня, ну, блядь, косарей 12-15 Чтоб не пропиздеться будем идти к этой цели Получится больше, заявить, не получится, ну, что уж там В любом случае мы, блядь, в таком, блядь, большом уже разъебе находимся то есть начинали всего-то с 300 рублей, блять. Уже имею пятерочку, пять классиков. Это же пиздец. Это не чудо. Вот за что мы так все любим Вулкан? Еще полторы тысячи нам падает. Ахуеть просто. Большое, большое соблазн, но мы не будем рисковать. А это ведь мы даже еще на бонуску не наткнулись. Пиздец. Что там может произойти? Я вообще, блядь представить, блядь. Хотя знаете, блять, Знаете, эти ебучие бонуски? Всеми любимые, всеми известные. Мы нихуя можем... еще три тысячи! Пизда! Пизда рулю, что происходит? Пизда, саблаз большой был. Но нет, Тёма не дурачок. Тёма не отдаст их свои бабки легко. Тем более, такую сумму. Окей, хуй с ним, блять, после того, что мы уже выиграли, нормально. Тёма даже, блядь, не будет злиться, ругаться потому что ему снова мелочь падает Что ж, идем к бонуске Не было ее, не было еще ни разу Думаю, скоро должна уже быть Пора бы на самом деле уже появиться Еще косарик, еще косарь 600, заебись Доволен, блять, крайне я доволен на самом-то деле 9600 Цель была 12, 15 где-то так Мы так уже близко, блять, к ней подобрались из-за такой короткий промежуток времени уже почти ее имеем. Пиздец. Я вахуе, дорогие друзья. Сегодняшние сегодняшней я прям в вахуе. Напоминаю вам, что все ссылочки находятся внизу в описании. Либо же в закрепленном комментарии. Думаю, сами найдете. И начнете все так же, как и я. Разъебывай на 1250. 1250. Заебись. Блять. Слушайте, большая сумма такая. Каждый раз выпадает. И вечно какая-то средняя карта, то есть не тройка, не четверка, где-то вот, типа не двойка, а пятерка. То есть шанс велик как все проебать, так и приумножить. И поэтому ты очень боишься рисковать. Поэтому я не рискую. Поэтому, блять, идем не спеша к нашей цели. Лимоны. Окей, хуйня. А вот это заебись 3000 почти мы имеем. Пиздец. Еще 2800, что происходит? Охуеть, уже, уже двенашка есть идем к пятнашке, значит А там, знаете, можно и к двадцатке, блядь, и к тридцатке Ну это так, это уже, блядь, мои влажные мечты угу. А куда же делась наша удача? Три прикута и нихуя не имею Окей, окей, нормально, нормально, нормально Косарик получаем 950. За... Нет-нет-нет, косарик, пожалуйста Охуенно, охуенно, блядь Реснем. Блять! Ну почему я это сделал, сука? Пизда. Обидно, блять. Невероятно обидно. 450. 700. Почти, почти отбили наш проигрыш. Мы в процессе этого... Окей. А, все, да? Ладно. Окей, окей, окей. Ебать! ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ! ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ! И снова, и снова злосчастная пятерка Не-не-не. Вулкан, дважды ты меня не наебёшь. тем хоть и на дважды, блядь. На одну и ту же ловку он не попадется Даже, блядь, не пытайся. Ну его нахуй, блядь. Это глухая затея. Ну, пойдет да-да-да, пойдет Ммм, да. да, да что ж, давайте, давайте уже добьем до двадцатки, да? Окей, <с> уже добили. Заебись, блядь. Замечательно. А если сейчас еще и увеличим? Блядь, а улка, знаете, типа, он понимает. Он видит, раз дал пятерку, я не захотел. Два, три, четыре, я не захотел. Он, окей, немножечко понизим четверку. Я так скоро должен... дойду до тройки, а потом, соответственно, до двойки. То есть буду сто процентов умножать. Охуенная затея, по-моему. Ставим большие пальцы вверх за такую охуенную охуенность, а мы рискнем. Вот, уже до тройки дошел. Правда, я здесь все проебал. <laughs> ну да ладно, окей, хуй с ним. Не, знаете, на самом деле на тридцатку я как-то сильно замахнулся. Давайте хотя бы, блядь, 22 кстати, попробуем сделать. Потом уже 25, а потом уже 30. Вот так не спеша по нарастающей будем идти. По-моему, план охуенный. И по-моему, мы ни одну бонуску так не споймали сегодня. Это пиздец Мы все получаем, кроме них Косарик Нормально, заебись, замечательно Блять, снова пятерка Вулкан вернул Как все было изначально 150, да? 650, Окей, 1400, замечательно Забираем, забираем, забираем Продолжаем Окей, окей Ставка, блять, наша в любом случае Чуть пониже, чем выигрыш Так что все, заебись Пускай по мелочи, пускай вот так. Но приятно, да. Да, блядь, ты даже сейчас мне бонус что выдать. Клубника, клубника. Ай-яй-яй-яй. Ну немножечко, немножечко не докрутила. Знаете, 23 тысячи охуенное число. Я думаю, на этом на сегодня, пожалуй, стоит и закончить. Сами можете понаблюдать. 23 тысячи я получил. Напоминаю, что все ссылочки находятся внизу в описании. Либо же в закрепе. А с вами был, как всегда, Тёма. Удачи, друзья!